Доброго времени суток, друзья! Сегодня будем говорить о маржинальной торговле на бирже Bitfinex по вашим многочисленным просьбам. Рекомендую надежного партнера для покупки и продажи криптовалют. На сейс курс продажи всегда выше, чем на остальных биржах, что делает ее максимально привлекательной. Выводите деньги прямо на свою банковскую карту, неважно в каком эквиваленте. Удобное мобильное приложение, быстрая верификация и отзывчивая поддержка. Пользуюсь сам, рекомендую вам. Ссылка в описании. Постараюсь объяснить, как это происходит, как торговать, как выставлять стопы на лонге, на шорт и, собственно, как вообще переводить деньги на маржинальный счет на, бирже, на этой бирже. Все покажу наглядно. Буду показывать только на примере биржи Bitfinex, потому что на краке я не торгую, потому что это дичь сплошная а не биржа. На CX показывать маржинальную торговлю тоже не хочу, так как там нету возможности поставить стопы. Там есть только цена ликвидации, которая указывается, и, ну и собственно и все. И еще грешок там замечен за CX в том, что при маржинальной торговле, так скажем, защитой от дурака, негра, Ограждают вас от потери полного депозита И сами закрывают вашу позицию маржинальную Если она уж очень становится убыточной Итак, давайте переходим относительно торговли по Bitfinex Значит, что изначально вам нужно знать да? Маржинальная торговля у нас находится вот в этой вкладочке Биржа, маржа, нажимаем на маржу но до этого нам, естественно, нужно иметь какую-то денежку на маржинальном счете. Вот у нас в данном случае у меня здесь 363 52 доллара 52 цента. Давайте это все дело немножечко по-другому сделаем. Обнулим маржинальный счет. Так, сейчас он обнулится. Вот. У вас изначально денежка должна быть на кошельке Exchange. Вот здесь вот она будет у вас. Для того, чтобы перевести на маржинальный счет, вы нажимаете на вот эту вот вкладочку либо exchange или margin тут не, не имеют роли, тут главное после этого нажать перевод средств USD. Нажимаете перевод средств, у вас первая надпись это выберите кошелек для трансфера, вы, вы, вы выбираете собственно кошелек exchange, нажимаете на нем. Дальше вы выбираете кошелек для депозита, ну и собственно это маржинальный кошелек, так как вам нужно перевести туда средства, нажимаете margin. Дальше вам предлагается вариант, сколько вы переведете средств на ваш маржинальный счет. Ну, Давайте для чистоты эксперимента, пусть это будет просто 100 долларов, чтобы нам было проще считать с вами. Итак, какое плечо здесь предоставляет непосредственно сама Bitfinex? Если я не ошибаюсь, то это 1 к 3,5. Давайте сейчас попробуем взять какую-то позицию, или на примере хотя бы посмотреть на нее. Значит, для того, чтобы, допустим, у нас пара биткоин-доллар, у нас маржиналка 100 долларов, и вот мы хотим на всю котлету взять позицию. Нажимаем на вот этот зелененький такой кружочек интересный, у нас высвечивает а, на 300 долларов. Пожалуйста, обратите внимание. То есть здесь не один к 3,5, а один к 3,3. Да, вот, грубо говоря, где-то так. То есть вы фактически берете позицию не на 100 долларов, а уже на 330 долларов, что, в принципе, достаточно хорошо. Чем это хорошо? Тем, что если вы, естественно, угадываете... В какую сторону идет цена, то вы зарабатываете фактически больше. Ну и, собственно, то же самое делается с шартом. Дальше. Это вы поняли. То есть у нас, грубо говоря, 1 к 3. 1 к трем с половиной. Хорошо, давайте будем так говорить плечо. И отсюда уже нужно скакать. То есть если вы берете позицию в 1000 долларов, то на самом деле вы берете ее на 3 с лишним, да? И тем самым заработок будет у вас увеличен, естественно. И как мы делаем э, ставку? Ну, допустим, вот нас устраивает эта позиция, вот данная, на данный момент, да, мы хотим взять маржинальный, маржинальный, маржинальный торг в лонг. Берем, выставляем либо лимитный орден, ордер, вот здесь выбираем, здесь выбираем цену, соответственно, либо же выставляем по рынку. Ну, давайте в данный момент я возьму по рынку, да, так как меня это, в принципе, устраивает. Нажимаем маржа «Купить». У нас выставляется ордер, по которому заходит наша позиция. Вот он высвечен сереньким таким. Вот здесь у нас вот ордер светится. То есть вот это количество биткоина, которое мы взяли по цене. И сумма и цена ликвидации. Что значит цена ликвидации? Если мы отдалим здесь наш график биткоина. Вот у нас появляется линия ликвидейшн. Это означает то, что если у вас не выставлен сейчас стоп-ордер, то по достижению вот этой цены, а именно 8,949 ваши средства в 100 долларов будут аннулированы полностью. То есть ваша позиция закроется и на счету у вас будет 0. На маржинальном счету, прошу обратить внимание, этот счет exchange никакого отношения к нему не имеет. То есть обнуляться средства, которые есть у вас Именно на маржинальном счете. Чтобы этого не случилось, и чтобы защититься от а, разворота рынка не в вашу сторону, вам нужно обязательно поставить стоп-ордер. В нашем случае это стоп-ордер на продажу. В этой же обязательно следим за тем, чтобы была в открыта оплатка маржи. Выбираем теперь стоп. И выбираем стоп и цену стоп-ордера. Давайте поставим цену стоп-ордера там немножечко ниже. Пускай вот я очень буду осторожен и поставим ее 10.348. 348. У нас здесь стоит полностью количество биткоина, которую якобы мы купили в долг, правильно? И для того, чтобы выставить стоп-ордер, нам, естественно, нужно нажать продать, так как мы в данный момент его купили. Нажимаем продать, маржа продать. Вот, пожалуйста, у нас выставился стоп-ордер. Вот он здесь расположен, такой красненький и э, очень удобно его двигать туда-сюда. То есть мы просто на него нажимаем, передвигаем и, соответственно, у нас меняется цена стоп-ордера. Соответственно, если нам нужно подвинуть ее ближе, уплотнить, так сказать, мы ее подвигаем вверх и тем самым уплотняем стоп ордер здесь у нас показывается количество долларов, которое заработано на данной позиции в данный момент, то есть сейчас у нас просадка, там считайте доллар, да, это процент, то есть 0.28% процента просадка, ну и здесь стоимость свопа показана и так далее. Если нажимать на вот этот вот крестик, который здесь находится внизу, вот он, я сейчас на него показываю, обратите внимание, то ваша позиция закрывается по рыночной цене здесь сразу же. Или же можно нажать закрытие позиции вот здесь. На серенькой вот этой вот полосочке. Close Position нажимаем, закрывается полностью позиция. То есть, либо в ордерах, либо здесь прямо на самой вот этой штуке. На самом графике. Так, что же касаемо позиции по лонгу, я думаю, в принципе, вам понятно. То есть, покупаете, стоп, выставляете, маржа продать. Все, все хорошо. Так, закроем пока позицию То она нам не нужна. Стоп-ордер у нас остается. Стоп-ордер мы тоже закрываем. Так, все. Давайте теперь разберем позицию шарта. Я думаю, вам тоже будет это интересно. И это достаточно актуально. Обратите внимание, что из 100 долларов у меня тут снялось больше доллара. Так как снимается еще процент за, за те средства, которые вы используете. Да? То есть, это тоже нужно будет учитывать вам. Так, далее. Как мы делаем стоп-ордер на продажей как мы вообще берем в шорт все то же самое практически я выставляю по рынку вы можете выставлять лимит или как угодно обязательно смотрим чтобы маржинальная торговля у нас здесь стояла и что мы делаем в таком случае нажимаем на красную кнопочку продать нам выставляется количество которое мы можем продать. Это особо не имеет значения. Да? Далее, что мы делаем дальше? Выставляем по рынку и просто нажимаем «Маржа продать». Обязательно следите за этим. Да? «Маржа продать». Нажимаем «Маржа продать». У нас выставляется ордер на продажу. Маржинальная сделка. Вот здесь вот в ордерах будет высвечен такой красненький квадратик. Это означает, что у вас скрытая маржинальная позиция на продажу или «шорт», как мы еще привыкли его называть. Что такое шорт и почему вы на этом зарабатываете? Я, пожалуй, не буду на этом останавливаться, потому что, если хотите, углубитесь в эту тему в гугле. Я только лишь могу сказать, что эти средства выдаются вам в долг. При открытии позиции вы их продаете дороже, покупаете дешевле. И если покупаете дешевле, если вы угадали с направлением позиции, то вы отдаете разницу, разницу между этими ценами забираете себе, а всю остальную сумму отдаете кредитору, то есть бирже, с каким-то небольшим процентом. Далее, вот у нас появилась шор, шортовая позиция для того, чтобы нам поставить стоп для нее. Нам, естественно, нужно что сделать? Если мы продавали, то сейчас нам нужно купить. Соответственно, мы выбираем стоп цену стопа мы выбираем допустим 10 790 я так сейчас например говорю да то есть это а к этому привязаться не обязательно значит размер биткоина который мы брали в долг вот он у нас здесь на который у нас открыт шортовая позиция и нажимаем теперь маржа купить Нажали маржа купить. Если в случае лонговой позиции мы нажимали для того, чтобы поставить шорт маржа продать, то есть в случае короткой позиции, то есть шорта, то есть игры на понижение, мы нажимаем маржа купить. Следовательно, по достижению вот этой вот ордера у нас он закроется. В качестве защитного стоп-приказа. Давайте его, давайте его попробуем уплотнить. Еще вот так вот. Немножечко, да? Это что такое? Так. Как еще можно... А, Что-то не хочет уплотняться. Ага, вот нашел все. Уплотняем, да? Уплотним его. Просто я вам показываю так ради наглядности, да, как это все делается. Значит, здесь у нас сразу показывается на вот этой серенькой табличке а, минус доллара, который мы на данный момент имеем по позиции. Здесь мы видим цену ликвидации, то есть 12.79, если мы... Сейчас, секундочку, я попробую отдалить, попытаюсь. Так, что-то не хочет. А давайте мы таймфрейм сейчас поменяем на часовик. Вот у нас цена ликвидации появилась, пожалуйста. Вот она, liquidation price. И у нас по достижению вот этой цены, если сюда уйдет вверх, да, то есть противоположную нам цену, мы как бы потеряем вот эту вот нашу сумму на маржинальном счете. Ну, то же самое, что и при лонговой позиции, да. Так, это у меня стоит ордер на покупку обычный, не обращайте внимания, то вы сейчас будете задавать вопрос, почему там на 8000 стоит у тебя этот самый стоп-сигнал. Нет, это не стоп-сигнал, это наоборот покупка по обычному, по экченжу. Так, я думаю, с этим в принципе понятно. Опять-таки для того, чтобы закрыть позицию, вы нажимаете либо здесь, либо нажимаете на самом графике, вот здесь Close Position, да, тем самым вы либо фиксируете убыток, либо фиксируете прибыль. Это все зависит от того, в какую сторону пойдет цена от вас, да. В данный момент я зафиксирую убыток, так как я трейд не подготовлен, и, собственно... Я не хочу его передерживать. Лучше фиксировать какую-то малую часть убытка сразу же, чем пересиживать его и фиксировать после этого, оттягивая стоп, какую то более весомый убыток. В принципе... На этом относительно маржинальной торговли у меня все. То есть я вам хотел рассказать, как технически это все делается. Как вы видите, все достаточно просто. Еще раз напоминаю, точнее не еще раз, а напоминаю вам, и хочу, чтобы вы это запомнили, что маржинальная торговля – это достаточно рискованный вид, вид деятельности. да, То есть без каких-либо знаний в ведения торговли. Не нужно сюда лезть, потому что э, здесь вы, скорее всего, потеряете, чем заработаете. Но для тех людей, кто разбирается в трейдинге и кто хочет приумножить свои депозиты, кто занимается дейтрейдингом и умеет это делать, конечно, маржинальная торговля показана. и Она действительно э, дает возможность делать прям хорошие проценты к депозиту, при этом рискуя какими-то минимальными совершенно э, своими деньгами. Да? То есть, грубо говоря, там с трех сотен долларов можешь без проблем делать в месяц э, какие-то 50%, а то сто 100%, если торговать дейтрейдинг. Э, и при этом рискуя всего лишь тремя долларами, а не тысячу своими долларами. То есть есть как бы большая разница. Но опять-таки торговля сопряжена с рисками. Да. Если инструмент идет в противоположную вам сторону, то вы соответственно больше теряете. И при этом нужно соблюдать money management, риск management, нужно соблюдать тот размер стопа, который вы выбираете. Это очень важно. Короче, много нюансов в этой, в этой теме, но э, это достаточно интересная вещь. И достаточно полезная в умелых руках. На сегодня у меня все. Надеюсь, все рассказал. Если будут вопросы, пишите, пожалуйста, в комментариях. Я на них отвечу, либо сделаю дополнение к этому видео. Большое спасибо за то, что меня смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки. И на этом по маржинальному трейду все. Пока. До следующего видео.